Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Могивара. И сегодня у нас будет дни рейдов, часть 6, поэтому сажитесь поудобнее и мы начинаем. В принципе, тот же самый атакующий рейд. Играем против каких-то других кланов клан Warriors. Против нас сейчас. У меня, кстати говоря, 23 тысячи монет столичных. столичных монет. Здесь а, какие-то ловушки, в общем, микс. А... У нас один и тот же. Это лучницы плюс таран. Смотрите, тут джамп я не увидел. И, понимаете, таран хочет, чтобы стеночку пробить. Но там уже стоял этот Джампад. Джампад, так сказать. Джем. Так, ладно. Здесь у нас ракетка приземляется. Все, очень все летит. Вообще, что-то происходит. В целом это ерунда вот главное нам не уйти в молокос по монетам столичным этого наверное и не будет потому что у нас остается уже 10 отрядов лучниц два запа ребятки напишите в комментариях заходит ли вам не рейдов как у вас там дела с ней рейдов может что-то интереснее намного придумать не рейдов, какой-то микс напишите что там если, вот, допустим, вы захотите написать, давай чисто гигантами. Ну, я, я поатакую гигантами. Почему бы и нет? Или, допустим, давай чисто варварами. Ну, это прикольно, да, будет? Мне кажется, да. Поэтому дерзайте в комментариях, напишите. Я послушаю ваш совет и сделаю топовый бомбезный видеоролик, который, ну, реально будет поинтереснее, чем, ну, лучницы и лучница Кстати говоря, сразу скажу, что в этом... В этой части не будет первого места, потому что я сделал намного меньше атак, которые я хотел бы сделать, потому что три атаки о, я потратил на столичный, вот этот самый главный, о, главную ратушу, и поэтому у нас... Вот так вот и мало получал, получилось очков. Так, 25 тысяч ровно монет о, столичных. И погнали тратить. У нас есть мастерское настроение. И туда мы сейчас впихнем на пушечку гигантскую. Все 25 тысяч и полетели сразу же к второй каточке атаки. Ну здесь в принципе все как обычно. Ну ничего нового. Туда-сюда. Можно лучницами атаковать. А реально, а если только варварами? то там надо, наверное, микс составлять уже э, варвары плюс таран или джампад, либо ярость, там что-то такое придумывать. Можно, конечно, сделать микс варвары плюс лучницы, потом варвары плюс колдуны, Ну там можно, в принципе, что-то придумать. Реально поинтереснее, чем просто лучница. Конечно, результат будет намного хуже, но. Мне кажется, она того стоит. Это будет поинтереснее смотреть, наблюдать. Чё у нас по каточке? Че это как-то туго собирается наш. Наша ратуша, главное. Ракеты летят, ра мортира долбит сплэшем. Все это, конечно, меня не устраивает, дико. Что лучница умирают очень быстро, чем хотелось бы. Чем хотелось бы. Да ты сказал. Так, надо забрать вот эту вот главную нашу насольщицу, ракетницу главную. На, ну, забрали на последней секунде. Тут, смотрите, выпуск. выпускаю отряд. И под атаку попала. У меня остается одна. Один отряд лучниц. Не знаю, куда ее пихнуть. Давайте попробуем все-таки главную ратушу забрать. Смотрите. Чуть-чуть осталось. Ну же, ну же, Одна лучница осталась. Две... Все, найс, ребятки. Мы забрали. Натережку куда-нибудь сюда кинем. будущее еще пригодится обязательно. И мы... Нам все-таки реально надо эту третью атаку сделать, чтобы добрать полностью эту, эту ратушу. Ну, пускаем потихонечку с правой стороны, с левой. Что у нас по поводу обычной значит прокачки на 12 ратушу потихонечку прокачиваюсь недавно я поставил на апгрейд варваров 8 миллионов эликсира я поставил в лаборатории естественно вот недавно поставил на апгрейд эм, поставил на апгрейд до 56 уровня короля варваров точно и сейчас скоро будет Uh, uh, я Апнут на, Варден Я на него тоже трачу определенное количество ресурсов То есть это эликсир и все будем, Буду сливать только на него теперь И поэтому будет интересненько прокачивать его Потому что мне Варден очень сильно нравится С его способностью защищать войско Это очень интересно достаточно Поэтому я обязательно его буду качать А что по остальному какому-то А вот Ночная деревня, кстати Там я Прокачал недавно лучниц до 16 уровня. Сейчас поставил на апгрейд до 17. И плюсом ко всему, э, у меня осталось из дефа, чтобы понимали, одна пушка. 3 миллиона 300 тысяч ну, нужно докопить, чтобы поставить последнюю пушку. Это, ребят, очень круто. Я не знаю. Я почти фуловый на 9 DS. Кроме забора там или, допустим, каких-то ловушек, но в деф... Ребят, это круто. Так, мы переходим в Долину Колдунов. Здесь мы должны почистить побольше сооружений, чтобы забрать как можно больше добычи. В общем, вот это и есть тактика. Может быть, вы придерживаетесь какой-то другой. Напишите в комментариях. Может быть, здесь надо другую какую-нибудь схему придумать, чтобы больше собирать добычи. Я не знаю. И смотрите. Вроде бы больше ничего. А, недавно появилось новое испытание. Это испытание... Невозможное испытание, оно так называется. Там люди не могут пройти на три звезды. Ставь, Ставь, э, кстати, напиши реально. Вот это мне интересно. Кто, пройд... Кто прошел из вас на три звезды? Эту, это испытание невозможно. Лично я еще не проходил. Вот. Поэтому обязательно пройду на видео, Я надеюсь. Нет, невозможно испытания, реально сложно пройти на три звезды. Не знаю даже кто его прошел. Пока что не смотрел, но ютуберы по типу Клеопатры, Трикс и подобные прошли всего лишь на одну-две звезды и там нет трех звезд. Все таки. Поэтому интересно будет посмотреть за этим всем делом, что у меня получится. Хотя, результата другого, я думаю, не, не добьюсь, потому что я смотрю только у других ютуберов, как сделать. Вот. Поэтому, мне кажется, результат будет тот же. Но посмотрю, если кто-то пройдет на три звезды, я также попробую. Вот, прям, ребя ребята, интересно мне. Хотя оно же.. Дает еще 22 гема, представьте. Если бы там давались 2222 гема, тогда другое дело. Или 2022, как этот год. это Другое дело, я посидел бы посидел попотел. 2000 гемов просто так на халяву за какое-то испытание. Хотя она и невозможная, но все-таки есть шанс, наверное, что это возможно. Вот, поэтому было бы намного круче. Остается один отряд лучниц, два запа. Давайте его направим вот сюда. Еще плюсом запом кинем. Ним. И благодаря этому мы забираем еще 2% Вот 2 сооружения Плюс еще какой-то процент И полетели к следующей нашей части Атаки Я что-то планирую других, Другие потачить Потому что Это получше будет вот, Дракон утес И мне больше всего не нравится, не знаю почему Ну что что дам дракон Очень живучий и Перебивать их лучницами не, не очень хочется. И насчет, кстати говоря, КВ. КВ я тоже не хочу пока что играть, потому что у меня герои качаются, войска качаются. И в целом какого-то интереса на, в КВ играть нет, если только ресурсы дополнительные. Но это уже потом, когда герои, буду, э, герои будут фул. Но времени на игру не особо таки много, поэтому фармить дарка намного сложнее сейчас. И... и вообще в целом фармить сложно. Благо у нас постройки долго сто... стоят, по времени строятся. Можно хоть немножко отдохнуть в, этом, в этот период. Что-то болтаю, болтаю о чем-то. А, а по каточке не комментирую. Ну, не знаю, что тут комментирую, честно говоря. Тут все одно типное. База похожа на какой-то самолет самодельный. Не знаю, чем-то напоминает. И вот у нас лучницы пробираются к центру. У нас арбалетики начинают стрелять по ним. Пушечки отвлек отвлекаются, начинают помогать арбалетам. Главное здание ракетницы. Она стреливает сплэшем по лучницам. Поэтому им очень сложно пробираться. И потихонечку. Они, конечно, добирают построечки определенные, но все-таки не защита не пальцем деланная, все защищает очень хорошо, тщательно. Что-то, кстати говоря, рейдж я не кидаю вообще. Не знаю. Забыл. Уже две лучницы остались. Не знаю, куда кидать, честно говоря. Ну и в целом. Добычи мы, конечно, здесь уломали немного. Здесь намного меньше процентов мы выиграли. Поэтому... Не. Не очень круто. 31% — это довольно-таки слабенько. И у нас остается одна единственная однушенькая атака. Я сейчас на каком месте... На 14, ну нормально, в принципе, мне устраивает. На первом месте Dark, Major, красавчик, это мой друг. Чисто какую-то секретную технику, секретный микс составил, там сидит по 20 тысяч добычи, лутает себе. А ну-ка быстро поделись со мной в, этом, в комментариях, что ты там микс какой-то придумал. Я тоже хочу ломать себе по 20. Хоть это и ничего не значит, первое или четвертое или пятое место, все равно э, вот справа медальки 2097, которые они начисляются хоть хоть так и так, хоть на первом месте, хоть на последнем, в общем, главное так и сделать. Тут что-то много мин, всяких бомбочек, все как-то все устроено, так, с ловушечками. Не лагуна шаров, а лагуна бомб. Лагуна засады. Засадная лагуна. Потихонечку пробираемся к нашим сооружениям. Очень много бомб. Прям реально мешают. Итак, по правой части я высаживаю лучницы, чтобы они потихонечку пробирались к ракетнице. С левой стороны, вот сейчас на экране, я потихонечку раз... Рассоединяю, группирую, разгруппировываю лучницы, чтобы они атаковали по разным целям. Чтобы наша ракетница, если как ударит, то не всех лучниц заберет сразу же. Добиваем пушечку справа. Потихонечку мои лучницы умирают. Остается 8 отрядов. Также таран я не использовал. Не знаю, куда его деть. Пока что... Все... Слаживается Слож... очень хорошо С правой стороны арбалет Потихонечку добирает лучницы Надо помочь высадить еще один отряд Давайте А, нет, добирать все-таки лучницы Все нормально Нам нужно добить он слева ракетницу Ракетницу золотую мы забираем И у нас уже 11500 Добычи на счету Это очень здорово Так, здесь давайте тараны используем Ага, я думал, здесь э, у ракетницы будет слепая зона, но по итогу нет, здесь еще бомба, минус еще отряд, у меня остается всего лишь однюшенький отряд излучниц. Ну, здесь, кстати говоря, получше атака, 40% с одной всего лишь, наш, наш, с нашего захода, выкидываем таран, чтобы он проломал здесь стеночку, и далее будет атака получше, ракетница... Наперед кидает, конечно, не повезло, но в целом, ребятки, выкидываем последние наши штучки. И последняя карточка. 2700 получаем. И на каком я месте? На шестом, наверное, да? Ну, ребят, все шестом. Мне кажется, идеальное место. Если вам понравился видеоролик, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.